Всем привет! Меня зовут Нес. Хочу рассказать о том, кто такие энергетические вампиры. Энергетические вампиры – это чаще всего люди, у которых блокировано адекватное поступление энергии из каких-то внешних глобальных источников, типа космос или планеты Земля. Либо это люди, у которых поступление энергии адекватное, либо сниженное какое-то их количество, но они слишком много ее тратят, скажем, на негативные эмоции, типа гнев, страх, обида. Для того, чтобы адекватно передвигаться, работать, дышать, улыбаться, людям нужна энергия. И кто-то по собственной воле, кто-то от безысходности выбрал этим источником человека. Итак, как же они это делают? Ментальным зрением это выглядит как перекидывание привязки определенного каната или щупальца на другого человека, которая локализируется на какой-либо из чакр. Чаще всего это анахата, но бывает так, что она, они расположены по всем чакрам. Все из-за того, какого уровня перед вами вампир. Есть другой тип энерговампиризма, например, скажем, по Bluetooth. Это какой-то маленький радиус. Провоцируется группа людей или один человек на выброс этой энергии. Чаще всего это устроение скандала, ссоры, задевания и так далее, для того, чтобы рецепиент, человек, которого будут сейчас есть, начал ее активно выкидывать в пространство, и эти вампиры, они ее впитывают как губка в себя, энергию. Мы часто можем это увидеть в общественном транспорте, к примеру. И есть еще вампиры, которые могут питаться посредством прикосновения. Как это выглядит? Например, обнимашки, например, прикосновение просто к руке другого человека, это может быть рукопожатие, все средства какого-то тактильного взаимодействия с человеком. Причем мне когда-то довелось ощутить, после этого прикосновения рука просто начинала неметь. Ты чувствуешь, как из тебя на физическом уровне эта энергия уходит. Бывает такой уровень. Очень часто такое встречается в семьях, например, когда мужчина будет донором, у него раскачанная энергетика, а жена потихонечку будет его кушать. В принципе, и одному, и второму хорошо, это симбиоз, но вот такой, вот такой вампиризм. По поводу привязок еще можно добавить по способу их перекидывания. Это может быть через рукопожатие, это может быть через объятия, это может быть через какое-то прикосновение. Прикосновение может быть как непосредственно к вам, так и к предмету, который рядом с вами стоит. Например, вы сидите на лавочке, подошла какая-то бабулечка, что-то ей там срочно понадобилось, и ты чувствуешь, как настроение твое ухудшается на ровном месте. Бывают энерговампиры немножко пострашнее. Это когда ты едешь в метро, никого не трогаешь, и тут неожиданно чувствуешь боль в груди или в какой-то другой части тела, и понимаешь, что из тебя начинают откачивать энергию. То есть другой вампир сознательно берет привязку, щупалец и на вас кидает. Ему не нужно к вам не прикасаться, не разговаривать с вами, ему нужно вас просто выбрать как жертву. О защите от... Энергетических вампиров я буду рассказывать в своем другом видео, а сейчас ставим пальцы вверх, подписываемся на мой канал и до скорых встреч. Пока-пока!